Хочу снять старенький слой с веселка для того, чтобы перемешивать виноград и для перемешивания аронии Я их стараюсь не смешивать, чтобы, ну, как-то не дай бог не занести какую-нибудь ненужную флору в вино. Жалко будет, если погибнет. Ну и, уступая настоятельным просьбам жены, обновлю доски кухонные. Пришел виноград, как и ожидалось, на улице очень холодно. Я вот попытался здесь от ветра как-то скрыться, но чувствую, что все равно пронизывает. Ну, виноград перерабатывать все равно надо. От этого мы не откажемся. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я делаю виноградный самогон, а точнее грапу. Почему грапу? Как-то... Несколько лет назад нам посчастливилось побывать в Италии, а местечко это называлось Тоскана. Этот край нас очень поразил, удивил своими великолепными, теплыми, ласковыми горами, хуторами, разбросанными по склонам этих гор. И мы арендовали автомобиль и каждый день стали выезжать в сельские места, посещая деревни, различные хозяйства. Это были удивительные путешествия. Но основной нашей целью было посещение какой-нибудь винодельни. Проезжая по сельским местам, мы видели частная территория, там, скажем, винодельня или просто частная территория. Это сельскохозяйственные предприятия. Ну и вот однажды нам встретилась винодельня, но без приписки, что это частная территория. Мы решились, взяли круто вправо и заехали на эту винодельню. Действительно, винодельня расположена в таком замечательном месте, на холме, откуда открывается вид на всю долину. Было очень красиво. Мы припарковали автомобиль и пошли туда. Хозяина не оказалась на месте, но... На винодельнике пела работа. Студенты, люди в возрасте, кто решил подработать, принимали виноград, который подвозили автомобили, и стояли на конвейере, там, отбирая мусор и так далее. Приехал хозяин, мы с ним познакомились и рассказали ему о своем желании приобрести несколько бутылочек вина. Он провел нас по своей винодельне, показал, где вино зреет, где у него другие напитки стоят. Ну и пригласил в свой зал. Зал дегустационный оказался очень большим. Я так понимаю, что туда привозят туристов организованно, и они там очень хорошо принимают на грудь и покупают какое-то вино. Хозяин налил нам один небольшой бокал вина и 20 миллилитров граппы Ну, поскольку я э, был за рулем я только вот э, пополоскал немножко рот чтобы понять что это такое вино нам понравилось а больше всего меня поразила граппа с грэппой э, мы были знакомы уже давно то, ну, то есть ходя по магазинам виталии мы заглядывались и я вам скажу что ценовой диапазон грапы от 5 до 150 евро бутылочка вот за 150 нам купить не удалось это очень дорого вернее удалось бы, но мы не купили, это очень дорого. Хозяин рассказал нам все секреты э, изготовления грапы. Ну, секрет очень прост. На самом деле он э, грапу не перегоняет, перегонного аппарата у него нет. Да, э, как говорят, что настоящая грапа делается из винограда. Это, да, действительно так. Но у данного хозяина Основной источник дохода Был все-таки изготовление вина Поэтому грапу он делал Ну это как вот для приветствия гостей И так далее По большому счету он ее просто не продает Поэтому Из отжимок все-таки с использованием Сахара Количество сахара Ну соответственно меньше чем Кладем мы здесь у нас в России В северных районах Но все же а то, что отбродит сусло, он везет к соседу, у которого есть большой перегонный аппарат, и там ему сосед перегоняет. Вот и весь секрет, в общем-то, не про, не, ничего сложного. Ну, технологически, как он это делает, я вам сейчас постараюсь рассказать. Ну и, естественно, конечно же, применимо к нашим условиям. Вот. мы живем не в Италии, не в ласковой таскане а на урале на среднем урале ну виноград я как правило разбиваю вот таким строительным миксером так вот еще приобрел вот такой миксер то есть он а, круглые спирали имеет. Не знаю, если в этом смысл. Почему? Потому что я считаю, что миксер строительный косточки не разбивает. А, я это делаю для, значит, до того, чтобы нарушить оболочку ягоды. Я же не месю это в фарш. Я это делаю совсем немного. Разбил и все в бочечку пересыпал. А из Сапирави, при нынешней стоимости промышленного винограда, я сделаю вторичное вино. Потеплело. Ветер стих, стало теплее. А, сладко. Один из парней на прошлом ролик о вине писал, что лучше поставить э, дрель на реверс и крутить в обратную сторону, что меньше летит. Да, действительно, меньше летит, но более того, я скажу, что и разбивает бережнее. Гребни мы убираем не все. В вине должны остаться небольшое количество грибней. Для чего? Для придания характерности вину. Характерные нотки более сложные. Если вы гребни уберете, вино будет такое, более легкое. А если вы ставите много гребней, вино будет более тяжелое. Вот. Поэтому здесь необходимо соблюсти некую золотую середину. Но это же на вкус каждого. Кто-то любит легче кто-то по выражение вино это нормально каждый подстраивается под себя И если вы еще неопытный опытный винодел то через несколько лет вы для себя определите что вам больше нравится ну а для изготовления виноградного самогона Гребни все равно нужно оставлять. Не все, но немного. У меня остается процентов ну, до 15, наверное. вот И э, гребни эти мы еще будем э, использовать. А как мы их будем использовать, это впереди. Вино поставлено. Теперь я буду к нему приходить четыре раза в день буду с ним разговаривать. Вино на жмыхе выдержалось 8 суток. Выдерживалось оно в холоде. Температура сусла поддерживалась 8-9 градусов. Почему? Справка для любознательных. О такой схеме я вычитал в большой российской энциклопедии 1901 года выпуска. Вино при этой схеме будет значительно интереснее и самое главное, очень много интересного останется для моей граппы. Отжимать жмых буду вот на этом прессе, но отжимать буду не сильно, чтобы вот это самое интересное не ушло в вино, там оно будет ни к чему, а для граппы это даже очень нужно. То, что осталось на дне емкости от вина мы пустим на изготовление нашей грапы в том числе и косточки жмых влажный поэтому здесь сохранилось как я и говорил очень много вкусного интересного для предстоящей граппы я каждый год покупаю пару бочонков и мне все равно не хватает вот и сейчас использую Флягу алюминиевую осталось от пчеловода Сергея, он никак не может ее забрать. Ничего страшного, я ее прикрою и ничего, сутки простоит без гидрозатвора. Потом э, завтра начну перегонять аронию и освободить собачонок. И тогда я все это дело перелью. У ребят сейчас тяжелые времена. У них лучший мед в мире. Башкирский мед называется. Пропорции. сахар 2,5 килограмма на 10 литров и не беда что у меня не тот сорт винограда который используют итальянцы делаем из того что имеем и не выпендриваем помните когда я дробил виноград я отделял гребни я их не выбросил мне сейчас они пригодятся но только половина вторая половина пойдет в дело потом Ставлю сусло в дом на 2-3 дня, а потом на холод плюс 8-15 градусов. Схему я опробовал в прошлом году и все оценили отменность получившегося напитка. не забыл. В этой руке у меня грубый осадок прошлогоднего вина. Он дожидался своего звездного часа в замороженном виде. А в этой руке винный камень того же самого вина. Или то, что было винным камнем. Говорят, его пьют. Разводят воду и пьют. Но у меня до этого дела не дойдет. А вот внести все это в мое сусло я поспешу прямо сейчас. Уверен, Граб побуд, еще интереснее. Сегодня я закончил перегон сусла на спирт-сырец. Перегнал вместе с гребнями и жмыхом. Говорят, в Советском Союзе с 60-х годов работали над рецептом беспохмельной водки. На просторах всемирной паутины множество статей на эту тему. И даже есть якобы участники этих исследований. Но рецепты как будто под копирку писаны. Все одинаковые. Однако, доподлинно известно, что кожура винограда и гребни в этом процессе играют важнейшую роль. Поэтому в спирт-сырец я внес сухие, прошлогодние гребни и буду их настаивать неделю-две. Сделаю дробный перегон с отбором 10% голов и после этого моя гра станет сильнейшим антиоксидантом. И может быть и беспохмельной. Вот так. Кстати, тогда у винодела мы купили две бутылки вина по 25 евро каждая. Неприятной неожиданностью оказался дополнительный счет по 10 евро на персону за дегустацию. Наверное, такая высокая цена за бокал вина и 20 мл граппы включает и радушие хозяина. А история с итальянским виноделом закончилась так. Через пару месяцев, когда случилось какое-то семейное торжество, мы достали одну из бутылок вина с винодельни, и как будто это было совсем другое вино из другой бочки. Ох, эти итальянцы.